Друзья, а знаете ли вы, почему водород называется водородом? Да дело в том, что водород это то вещество, при окислении которого, а попросту говоря, при его сжигании, мы получаем оксид водорода. Оксид водорода это не что иное, как обыкновенная вода. Самым простым и доступным способом для получения водорода в домашних условиях является процесс электролиза. Сейчас, используя такой процесс, я получаю водород. А далее, как вы можете увидеть, сжигая водород, мы получаем обратно воду. Не правда ли забавно? Из огня мы получаем воду. Да, вообще не вопрос. Сейчас я сделаю то, что ты просишь, только, к сожалению, поршня у меня нету под рукой, поэтому я возьму вот эту алюминиевую пластину, налью на нее моторного масла и подожгу так, что она сначала закипит, а потом сгорит, а потом оставит а, углеродный нагар. Вот потом этот нагар мы будем очищать водородом. Нальем немного масла. Я думаю, столько будет достаточно. А теперь нагреем пластину так, чтобы масло оставило углеродный след. Ну вот, масло сначала кипело, теперь оно загорелось. Ну Теперь масло потухло, оно теперь дотлевает, оставляя углеродный осадок. Я еще продолжаю греть. Ну что, нагарчик, по-моему, получился отменный. Ну а теперь давай его очистим водородом. Да-да-да, мастер, ты на все руки, я уверен. Блин. Вот это та же самая пластина из того ролика. Вот это масло угоревшее, вот это очищенное водородом место. Ну давай тряпочкой потрем. Я прилагаю достаточно серьезные усилия. блядь, во нем. Вот бензин, бензин, галоша. Достаточно серьезный такой бензинчик себе. Давай им попробуем потереть. Ну что, оттерлась? Единственное, чем это можно блядь, оттереть, это только наждачка. И то, обрати внимание, сколько необходимо приложить усилий для того, чтобы выгоревшее масло очистить. Тряпочкой ты, блядь, собрался оттирать, умник. Друзья, Каюсь. Я повелся, я повелся на уговоры скептиков и критиков, которые хотели увидеть работу водорода на конкретной рабочей детали от двигателя. В данном случае мне пришлось найти вот этот поршень, хотя в нашем городе сделать сейчас это было достаточно сложно. Сейчас просто так в СТОшках такие детали из алюминиевых сплавах не валяются. Сейчас все сдается на вторчермет. Но я нашел этот поршень, хотя мне и пришлось его купить. Ну а дальше я комментировать не буду, смотрите сами, что происходит с бушным рабочим поршнем под воздействием гремучего газа, то есть смеси водорода с кислородом. Это та смесь, которая в процессе очистки автомобильных двигателей от углеродистых отложений подается в цилиндр работающего двигателя. Друзья, ну а теперь информация для тех, кто хотел узнать, каким же образом очищаются клапана головки блока цилиндров с обратной стороны, со стороны противоположной камеры сгорания. Для примера возьмем вот эту головку блока цилиндров от BMW. Я рассухарил один из клапанов для того, чтобы показать вам одну из проблем, вследствие которой происходит снижение компрессии в двигателе. Посмотрите на кромку клапана, на ней отчетливо видны черные точки. Черные точки на рабочей поверхности клапана свидетельствуют об отслоившемся углероде, который был прихлопнут этим клапаном к седлу, вследствие чего теряется герметичность системы газораспределения и цилиндра в целом. А вот так по терминологии мотористов называется проливка головки, то есть проверка системы ГРМ на герметичность. Сейчас вы можете увидеть, как капает проверочная жидкость. Это говорит о том, что головка не герметична. А теперь представьте, что вместо проверочной жидкости мы подаем в цилиндр на рабочем двигателе водород.